Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» начинает свою программу. Начинает свою программу, поскольку в Чикаго еще достаточно рано, только в 7 утра. Ну, а если говорить о западном побережье, то это вообще 5 утра. А вот 8 часов уже в Нью-Йорке и Вашингтоне. Ну, а в Москве в этот час 15 часов, да, 3 часа дня. И у нас на связи Россия-Москва, астролог, профессиональный астролог Андрей Бухарин. Андрей, добрый день. Добрый день, Майкл. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сангельс Радио. Ну, мы, так сказать, остановились на, или закончили, точнее, можно сказать, о президентской претендентах на президентский престол Соединенных Штатов Америки, получили достаточно много отликов на эту тему, но сейчас мы поговорим о наших земных, скажем так, делах, о том, что волнует каждого человека, который живет на нашей планете, с точки зрения, конечно же, астрологии. 7, 6 числа 5-6 да, числа было у нас новолуние. Ну давайте с этого начнем. Андрей, расскажите, чем это, так сказать, ну, условно говоря, грозит или какие надо соблюдать правила осторожности при новолунии и чем оно, вот это новолуние отличалось, если оно отличалось от прошлых новолуний и куда мы, так сказать, идем? Уже в будущем. Ну, <свист>, Майкл, что я хотел сказать. Это новолуние оно произошло 4 июля 2017 года. Ой, 16 года. года. <свист> <свист> <свист> вот. Оно произошло в раке. То есть вообще рак выделенный, такой знак. И здесь Меркурий с Венерой. Ну, тем более, это водный, водный знак, а Луна – это, да. в общем-то, да? тема какая программы на текущий месяц понимания эмоционального своего мира, понимания, скажем так, прошлого, родового древа. То есть, вот тема именно семьи, традиций, прошлого, археологии тема, то есть, это вот раща тема. То есть, она вот как бы поднимается... То есть на этот месяц эта вот программа, ну, в общем, как бы благоприятно, если заниматься вот такого рода трендом, таким, как бы покопаться в прошлом, изучить, там, позвонить родителям, например, в том числе. Ну, действительно, это Меркурий в Раке как бы предполагает такие действия, очень уместные, если кто-то давно не звонил, позвоните родителям. Такая социальная реклама на Сан-Гейтс Радио. И, в принципе, новолуние, оно э, не такое... Единственное, что вот оппозиция вот этого новолуния к Плутону есть, э, то есть, вот тема плутонианская. Плутон – это корпоративные финансы, это экстремальные ситуации, это все, что имеет отношение э, к сексуальной теме, к теме ну, адреналина, скажем так он в оппозиции находится. То есть здесь надо гармонично проявлять себя в течение этого месяца без перегиба. То есть э, основная задача решения любой оппозиции, это и аналогию такую часто рассказывают, когда несут дорогой рояль, отполированный, э, в узком коридоре, где миллиметр справа, миллиметр слева э, только задел есть. Вот если рывком что-то сделать, быстро, вер, вероятно, вероятность того, что заклинит этот рояль, поцарапают его ну, и испортится. Поэтому надо аккуратно, медленно нести. Поэтому, занимаясь делами плутонианского характера, надо все делать крайне взвешенно. И по девизу Сатурна – медленно, наверно, и по девизу Венеры – гармонично. Потому что позиция, она как раз описывается решением Венера, такого сатурнианского проявления. А оно ядро, кстати, планетное, оно в хорошем аспекте от Нептуна. Это очень интересно в плане того, что э, Нептун планета мистики, планета э, тайных знаний, эзотерики, музыки, э, поэзии. И она в соединении с заходящим лунным узлом э, находится, кроме этого, еще в хорошем знаке своей мрым. Говорит о том, что этот месяц очень благоприятный для раскрытия тайн прошлого. Есть... Я, простите, я еще, может быть, добавлю, это еще также интуиция. Совершенно верно. Угу. Это именно, скажем, иррациональная составляющая, часть э, чего-либо. То, есть... uh -huh. То есть это полностью совпадает на самом деле с физической астрологией, поскольку... Нептун — это цифра 7, вообще-то говоря, и это Кету, и такая вот планета странная немножечко. И как раз это связано именно с тем, что говорить, вы сейчас говорите. То есть раскрытие тайн — это имеется в виду что? То есть в это время хорошо, так скажем, заниматься раскрытием тайн? Да, то есть в это время это период хороший для конструктивной трансляции энергии Нептуна. Я уже, э, ну, во-первых, я хочу сразу сказать, скажем так, у меня э, другая астрологическая традиция, поэтому я с характеристиками нумерологическими, ну, которые вот вы озвучиваете, не всегда согласен, но я не буду, скажем, в это русло, э, скажем там, вести разговор. Но планета, ну, планета, качество планеты абсолютно одинаковое. Цифры да, могут быть, да, разнятся, ага. но... Да. Она, mm -hmm. Нептун, да, это тайны. Это, и она в хорошем аспекте, когда она дает как раз возможность, эм, скажем так, созидательной этой энергии. Вот, например, деструктивный Нептун, когда он транзиты его идут, например, на тайной карте человека, это часто отравление, опасность от воды, э, алкоголизм, игромания у человека наступает, какие-то наркотические зависимости. Это вот деструктивный Нептун. То есть это он тема иллюзий, в конструктивных аспектах раскрывается что-то, а в деструктивных, скажем, ну такой как морок, такой вот человек погружается эм, в ложное такое какое-то представление. И вот в этом новолуне он в хорошем аспекте, причем заходящий узел это говорит о том, что прошлое. При этом одновременно Юпитер, э, планета, находится в соединении с восходящим лунным узлом, и хорошим аспектом 60 градусов аспектирует вот это планетное ядро в Раке, который там не только Луна с Солнцем, Новолуния, там же еще и планеты минорные есть, Меркурий и Венера в Раке находятся. Такая у них ядро, я бы этот стеллиум планетный бы назвал лунно-солнечно-меркуро-венерианская такая энергетика там. Ага. И Юпитер хорошо аспектирует, планета Юпитер она находится с восходящими лунным узлом соединения. Это говорит о том, что чтобы добиваться, выполнять свою эволюционную задачу, которая описывается знаком Девы, то есть развить в себе рациональность и делать это при помощи Юпитера. То есть экспансия, активность, э связь с другими культурами. При этом Юпитер в изгнанном положении. То есть обычно э боятся некоторые... Ну, люди, кто слышит эти вот астрологические такие названия, падения, там, изгнания, э, думают, боже, что с планетой происходит. А это говорит о том, что э, планета находится, скажем, в фазе э, молодого ученика. То есть, когда она еще не знает, как правильно себя проявлять, но это не значит, что она слабая. Вообще замечено, что оказывается, если в гороскопах э, людей, где планеты находятся, какие планеты в изгнаниях, то, как правило, по этим планетам, Люди реализуются профессионально. Удивительно, то есть по проф-ориентации очень часто это происходит. Почему? Потому что человеку надо, то есть он хочет себе доказать. То есть это мотор такой э, психологический, что я э, достойный, потому что это, во-первых, комплекс неполноценности дается вражденный. То есть, который, помните, вот когда мы про Александра Сергеевича Пушкина э, разговаривали. А комплекс именно в чем заключается? В том, что человек не умеет адекватно оценивать, ну, юпитерианский комплекс, он либо себя то недооценивает, то переоценивает, и за это он страдает. Но в конце концов проработка комплекса заключается в том, чтобы найти наконец-то вот эту гармонию и адекватно оценивать себя как личность, без там шапкозакидательских, ну и без каких-то вот самоуничижительных таких оценок себя. Вот положение Юпитера, например, в этих, в сла... ну, как, как говорится, в слабых знаках. Это я бы не сказал слабость. Это планета очень сильная в изгнании всегда. Она противоположна по знаку в обители, только планеты, но с другим качеством, скажем таким коэффициентом, статусом, не сказать. Так вот, они находятся в оппозиции. Вот это Юпитер с Нептуном, с узлами, это ось затмений. И новолуние в хорошем конфигурации к этой оппозиции. Кстати, такие конфигурации всего лишь формируются 4 раза в год. То есть это новолуние. Так, интернет закончился. Да. Прямой эфир, Луна без курса, бывают фокусы такие с интернетом, поэтому продолжим. Как меня слышно? прием слышно и видно нормально полет нормально наш космический корабль вышел из-за радиотени да слышно. попали попали в зону которую вы только что обозначили слишком много планет поэтому не буду их называть на а чем, а чем разрыв произошел а, ну мы как раз таки говорили о том что транзит у нас идет вот от новолуния и дальше вот давайте мы продолжим, что будет дальше. Потому что мы движемся, неизбежно придем к полнолунию. Вот ну, давай... угу. Да, я хочу, хотел бы добавить, что, в принципе, вот это новолуние, оно само по себе довольно позитивное. То есть вот такого, эм, ну, скажем так, крупного как, каких-то вот таких недоразумений здесь не видно. Оно, кстати, очень... Этот месяц благоприятный, вот сейчас пошла растущая Луна для очень многих начинаний, в частности, ловите момент 9 июля, редкое такое время, когда я бы рекомендовал важные дела начинать, то есть лекции. То есть для 9 лектера, июля? Ну вот сейчас, да, 2016 года. Практически весь день идут прекрасные аспекты, Луна формируется, соединяется с Юпитером там, и заканчивается в конце концов последний аспект к Венере делается. То есть я тоже много каких дел туда запланировал на эту субботу. Поэтому хочу сказать, что позитивная энергетика этого новолуния, она конструктивна, для, показательна для начала успешных новых дел. То есть несмотря на то, что там кризисы, шмизисы, человечество живет и развивается, и как бы вот в это время как раз хорошо бы что-то вот там начинать, то, что успешно будет продолжаться. Андрей, скажите, это зависит, это начинание, два вопроса, точнее, до которого примерно времени мы можем вот эти новые дела начинать, а второе, все-таки какие-то личностные характеристики отдельного человека или какой-то компании, они тоже имеют значение, то есть начинать. Новый проект начинает, допустим, а у человека его цикл говорит о другом, может, ему не стоит начинать? Это же не, не, так сказать, не для всех одинаково? Ну, естественно, это же, я же рассказываю в целом, говорю, как космическая погода на небесах какая. Угу, а угу, насколько угу. она будет принесет вред или пользу это начинание, это индивидуально, надо смотреть хотя бы ну, сенастый, хотя бы тот же транзит какой-нибудь посмотреть. В Сути, если мы начнем этот проект, ну, допустим, человек начинает субботу проект этот, то он будет успешным. Но э, будет ли он, скажем так, успешным для того, кто начал? Или как бы, ну, пример, например, Юкоса взять, да, успешный проект, но тот, кто начал, он, э, как бы, их судьба разошлась, да, то есть, в принципе, на небесах было благоприятное для такого крупного, скажем, роста бизнеса, но при этом тот, кто начал, он, как бы, синастрия, видно, плохая была и... Э, Судьбы разные. Вот Прости, простите, ЮКОС это Ходорковский, да? Да, да, ну как да. бы, ну вот владелец и сам бизнес, вот они же разошлись. Мы, мы же эти, не будем там эти политические детали, не, как не, это? Не, конечно, да. Просто само развитие проекта, то есть проекта в принципе успешный, ЮКОС Ну успешный. да, да. Там, миллиарды принес, принес, а тот, кто его начал, он ну какое-то время пользовался, а потом, так как видно, не в то время начал ну вот это как раз ответ на ваш вопрос. А если в хорошее время начинается, то как бы основатель и, со, и само дело вместе идут. Вот в чем э, разница. Но ну, я же не могу вот сейчас сказать всем, э, кто радиослушателям, ну, кому именно это принесет пользу, либо принесет вред. Давайте, -то... давайте тогда я скажу. А если вы не можете? Ну, во-первых, мы находимся на интернет-портале радиоцентра Сангейтс, это первое. А Второй наши координаты это тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com. Это наш Skype Sangates uh, 108, на конце буквы S. «Сангейтс» – это солнечные ворота 108. Я это говорю к тому, что если все-таки кто-то захочет узнать, Uh, каковы его личностные характеристики для того, чтобы начинать или не начинать определенное дело и когда начинать, то, пожалуйста, обращайтесь к нам, uh, все программы наши записываются, выставляются на YouTube, потом они попадают в Facebook, поэтому, пожалуйста, вы можете обращаться ли, непосредственно к Андрею Бухарину, uh, вы его найдете без сомнения. Его координаты, ну, если вы хотите обратиться к нам, поскольку у нас впереди очень много программы, мы сейчас будем уже говорить о каких-то уже конкретных вещах, э, и связанных с, действительно с и с материальными ценностями в том числе, а не просто теорию, где у нас находится там, положение планет, а чего это нам дает, э, потому что мы все говорим для чего-то. Давайте мы, Андрей, с вами поговорим, как раз таки, вот в анонсе было сказано, о том, что если говорить о декаде, которая начала в 2010 году, заканчивается в 2020 году, то 2016 год – это как раз-таки ровно половина. Половина вот этой декады прошло. Кроме этого, 2016 год в июне закончился, июль начался, мы сейчас находимся в июле. Это вторая половина года. Ну вот скажите, что нам предстоит теоретически, еще раз повторяю, возможно, Какие-то вот позитивные, какие-то негативные, возможно, какие-то вот будут события происходить у нас В прошлый раз, кстати, мы говорили о том, что ну, где-то ориентировочно с 15 июля, вероятно, какое-то достаточно негативное и серьезное событие, которое произойдет. В какой-то точке земного шара. И вы даже предположили, э, очертили там несколько точек, где это может произойти. Э, вот, кстати, была реакция на, э, ваш, э, на нашу беседу. И mm -hmm. ваше предположение о том, что женщина одна написала. Это э, Yellowstone. Вы знаете, да, в Соединенных Штатах находится такое место, называется Yellowstone. Uh, вот. Uh, и там находится, как считают, очень там что-то такое зреет. И предполагается, что если там что-то рванет под землей, то это будет uh, чуть ли не всемирный потоп. Uh, ну и вот uh, эта женщина предполагает, что как раз там хвостом что-то там упирается как раз в эту точку. Но, насколько я помню, вы не озвучивали это место. И вряд ли мы туда. Ну, меня Плутона проходила через этот, через середину Соединенных Штатов Америки, Америки, но здесь разговор в том, что мы же в концепции вот с этой женщиной, напомните, как ее зовут, вот которая в Швейцарии. Да, ее зовут Лариса Суверон, ясновидящая. Кстати, у нас не будет буквально эфир через час. Вот. Тем более, она же озвучивала, мы же, как бы, такую мои астрологические. Скажем, рассуждение, Они э, были привязаны, э, да, к ее контексте, да, ее вот там, э, видение. Да. Э, э, и видение-то у нее было какого характера? Что это побережье, что некое там э, ну, воды, то есть наводнение. То есть а Yellowstone это же континентальное место, то есть я, там. Да, то я есть... как раз про это и говорю, что а, тут какое-то такое несоответствие это первое. Второе, ну, предсказание все-таки отличается от прогноза еще а, хотел бы а, да. можно про мое мнение сугубо вот по поводу Яловстонского вулкана вот лично да, да, да. Э -э я отношусь к этому знаете как э -э у меня складывается впечатление что это искусственно скажем э -э фокусирует внимание на опять же непроверенной информации то есть мы опять мы воспринимаем на веру нам говорят вот там а на основании чего конкретно мы имеем доступ к тем же да. датчиком там, они, если бы они хотя бы публично в интернете какие-то там передавали действительно температуру, там, графики, статистики за последние хотя бы лет 10, чтобы посмотреть, что там действительно идет увеличение, там, магма подходит, там, что нас пугает. То есть это все разговоры опять на уровне СМИ. То есть это такая тема, вот как э, предсказание Ванги, которое мы тогда вот с вами... А давайте проверим это. А проверить мы, оказывается, никак не можем. Ничего, позже мы, позже позже верим... мы проверим. Да, мы просто верим в публикации. А это уже, помните, энергетика рыб, и энергетика Водолея. То есть, она в чем различается? Что э, предположение и доверие, как они, кстати, любят эти э, такие э, основывать факты на, не, то есть не на научных исследованиях вот а просто вот, на мнении неких авторитетов. То есть Юпитериано-Нептунианская тема. А, Водолейский типаж это урано сатурнианская такая вот энергетика. То есть, когда мы математически и логически проверяем на фактическом материале. То есть, давайте, фактология, какая, как, где, где, какой датчик, покажите, где он находится, кто его установил, когда, исправный ли он, покажите его статистику достоверную, кто ну, там, ну, давайте как-то, если поехать, можно проверить, и тогда уже делать вывод. А пока нам просто заявляют, что вот-вот, там уже ого а фактов нет, на основании чего этот вывод делается. Да То есть я правда. предполагаю, что это просто такая журналистская, э, ну, такая, как бы, многолетняя тема, э, которая будет привлекать, э, знаете, как, апокалиптического такого характера, который привлекает, ну, скажем так, э, читателей. Что они, о, они опять подняли тему, всю эту газету покупают, боже, там взорвется, не взорвется. И вот это в напряжении, сколько уже держат лет с этим ерундустом нам? Но я где-то с 2008 года помню, с 2007 точно пугали, что 2016 год – это последний год, когда он долбануть должен. Крайний срок, 16-й год назначен. Ну, вы знаете, проживая на этой территории, если честно, я не слышал, никаких, вообще ничего не слышал. А я вам рассказываю, что нас там Ну, за... это да, это как правило, да. Вот мы тут живем, ничего не знаем, да, а вот у вас там все понятно, все а, известно, да. да. Но, как понятно, нам нужны доказательства. Помните, как да. у Карцева-Сыльченко у него было, а как вы докажете, что вы кассир Сидоров? Вот фотокарточка, родинка, понимаете, Дока нужны доказательства, дорогие друзья, мы находимся с Андреем Бухариным, после некоторого э э перерыва в интернете мы опять продолжаем программу, и мы все-таки идем, так сказать, последовательно, что нас ожидает, э в общем-то, в будущем, ну, как минимум до конца месяца, Андрей, скажите. А потом мы перейдем к очень важной теме, материальной теме перейдем. Вот что нас ожидает, скажите, до конца месяца, если ну, нас, в общем-то... У нас в, в человечество на Земле или у вас э, и, и нас? Нет, в глобальном плане. Ну В глобальном я считаю, что этот месяц, говорю, он спокойный. То есть, видите, я говорю, новолуние, оно не такой катастрофических каких-то здесь показателей нет нет негативных звезд включение сейчас посмотрю какие тут звезды есть тут вообще очень похоже что э, на новолуние... сейчас а, так момент тут некоторые мне надо сделать телодвижение серьезно вот, да, начали делать оложение да. появился что в эфире я хочу сказать что э, здесь хотя сатурн где-то гуляет там около звезды негативной одной вот это единственное что сатурн мне вот положение мне нравится на вершине того квадрата а это ну, надо вот смотреть проекции линии Сатурна, где проходят. Но это власть, это какие-то ограничения, если прав и свободы, то вот проекции Сатурна покажут те территории, где это будет. Ага. В принципе, э, я еще хочу сказать, что Новолуния, э, сама точка Новолуния, она, то она очень поддержана хорошо Юпитером и Нептуном. Она э, даже Марсом поддержана там в Орбисе хорошим. То есть здесь... В целом, позитивное. Другое дело, что вот новолуния, которые будут на затмение вот там сентябрь, ну, конец, да, сентябрьские новолуния, собственно, это и есть, оно будет в затмении. Вот это уже я бы тебе рекомендовал рассматривать. В принципе, хороший гармоничный месяц. Прекрасно. Давайте вот мы на хорошем и остановимся что это гармоничный месяц, а перейдем к более таким скажем, дальним что ли прогнозам, ну, скажите, мы с вами, правда, в частной беседе иногда говорим о положении в таком финансовом, что ли, там, рынке. Имеется в виду о том, куда идет стак куда идет биржа, валюта и так далее – Скажите, можно ли с помощью астрологии, насколько это достоверно будет, мы уже немножко упоминали как-то вот о движении евро, допустим, можно ли прогнозировать, вот такой общий такой вопрос глобальный, вообще изменении валютного рынка, как его, так скажем, деструктуризации. То есть, в деструктивном отношении вот, политические какие-то события, они повлияют так, что вообще валюта, э, как таковая, она исчезнет. И валютный рынок полностью исчезнет. Есть ли такие? Можно ли с помощью астрологии это предсказать? Ну, здесь надо вот рассуждать с, с позиции, опять же, эры рыб. То есть, вот что такое эра-рыб, это вода, эра водолея. Вот как они описываются. Эра-рыб, а вообще, что такое эры Эра – это э, земля, вращение Земли, есть ось, э, это прецессии. Но она вращается не идеально вертикально, а под углом подобно, небольшим. Подобно. И вот как волчок такой прорисовывает круг, э, медленно прорисовывает движение э, против э, движения знаков задержанных. И идет от конца знака к началу. Любой знак зодиака, помните, по аналогии вот жизни, например, Советского Союза, как я рассказал, идеологии государств и так далее, он э, имеет там конец всегда слабый, середина посильнее, и самое начало, это, то есть самое сильное, это градусы, которые в начале знака. Если у нас сейчас мы предполагаем конец эры рыб, то с каждым мигом приближающийся конец рыб, он, мы ближе подходим к началу знака рыб, а это значит, энергетика рыб усиливается, усиливается и усиливается. И рыбами управляют две планеты. Нептун и Юпитер. Нептун – тайна, Юпитер – власть. То есть всевозможные тайные общества, религиозные темы. Это все, скажем, произошло в эру рыб. И э, глобализация, объективный мировой процесс, который во всем мире есть, да, вот, поглощение крупных компаний, менее крупных, это описывается энергетикой Юпитера. То есть, это не сатурнианская, ураническая, вот, водолейская тема. Это именно вот шар надувается, поглотил соседа, стал еще капитализацией крупнее. А ну-ка, мы еще кого-то там купим. То есть и логическое завершение, когда останется, скажем так, один банк, когда останется там, один производитель автомобилей, один производитель телефонов, ну... Как, ну, логически, грубо говоря, было 100 конкурентов, потом они там половина друг друга поглотили, потом половина половину, и в конце концов какие-то единицы в лучшем случае. Поэтому, если по этой аналогии мы говорим про валюты, здесь также идут эти процессы глобализации, мы наблюдаем. И естественно, что когда, э, скажем так, апофеоз, эры -э рыб, единая валюта, которая ну, скажем, она, логическое ее завершение, безусловно, предполагает э, окончание, как это не звучит, этих вот э, торговли валютной, по крайней мере. Акции, возможно, еще будут, ну, как бы, потому что акции – это другое дело, это ценные бумаги, это стоимость бизнеса. А вот именно, скажем, колебания разных денег, курсовые между собой, это да, это, я предполагаю, что это логически, то есть к этому идем. Ну как, если будет одна валюта, такая, как ее, что она в одном, в одной будет, на одном континенте она будет одну стоить, может быть, такое, бог его знает, может какие-то будут различия еще идти от стран, но, скорее всего, нет, скорее всего, там будет ценовая, цена разных продуктов, разных континентов будет разная, но единый будет эквивалент денежный. Да, то есть, вот, звучит фантастически, но логика РРП она такая, что, э, как бы... Это девиз Юпитера, обнимая не удерживаю, то есть поглощаю, поглощаю, поглощаю, на том бабах и лопает этот шар. <laughs> тоже, кстати. Ну, не секрет на самом деле о том, что мы к этому идем, и не секрет о том, что люди, которые, так сказать, играют на этом бирже, если мы это можно назвать игрой почему-то принято такое выражение «игра», они могут там, э, так сказать, зарабатывать. Вот я смотрю, у меня стоит второй компьютер, 7.30, наше время, чикагское время, у вас, соответственно, 15.30, и в это время вышел репорт. И я смотрю, резкое-резкое э, шевеление э, валюты, Вот евро резко скакануло вместе с э, британским фунтом, резко скакануло вниз. И стало выпрямляться. Вот э, скажите, э, по вашим, так сказать, графикам астрологическим, э, можно ли э, предугадать, что ли, или предсказать, спрогнозировать о том, что с, э, вот в это время будет какой-то скачок? Потому что тут же, если такие вещи, так сказать, э, заранее знать, то, ну, это серьезно, это серьезно. Ну, в принципе, я этим занимаюсь. И как раз исследую пару евро-долларов уже, скажем так, скоро лет 10, наверное, будет уже. О, да, и у меня причем публично, они даже исследования оформлены. Но, конечно, были и там ошибки, были какие-то победы, но и в конце концов, тот -то не делает ошибок, кто -то ничего не делает. И постепенно выстраивается структура. То есть система, скажем так, Определение прогноза разворотов эти. То есть астрологически, астрологические при желании, ну, скажем так, уровни, это на каком, скажем, на каком он будет это сложнее, это больше технический анализ этому дает ответ. А в какую сторону пойдет? Да, я это вот как раз исследую, в принципе, и это возможно, ну, не всегда, но, по крайней мере, некоторые такие 2-3 разворота в месяц. Эм, периодически я вот определяю их когда они идут и вот можно да. делать ну треки. вот давайте 2 три разворота в месяц Ну вот какие давайте мы в евро скажите какие два-три разворота в июле месяце ну уже или были или которые еще будут ну я уже озвучивал сейчас я открою тогда этот график свой я уже это озвучивал, если вы помните, в передаче, предыдущие передачи. Предыдущей передачи, но мы просто да. так. И очень, да, там край... дата 15 числа, кстати, вот с, с этими прогнозами вот Ларисы. Как раз она коррелирует. Вот там, сейчас я их открою, секундочку. 15. -е. У нас сегодня пока только 7. Да? 7 ну, июля, неделю, то есть, там резкое укрепление доллара идет показано. По крайней мере показано, что относительно евро доллар набирает силу, а евро каким-то образом... Там... Исходя из этого, можно предположить, что до 15 числа... Евро будет идти, соответственно, вверх, а доллар будет, соответственно, идти а вниз. А смешанные показатели, поэтому так, но ну, в целом, показатели для да? евро где-то вот перед 15 числом, сейчас, минуточку, я сейчас открою это, и так, так, так, так, вот, открыл. Сейчас глянем. Сейчас я на графике посмотрю и прокомментирую это все дело. Ну, я полагаю так, существует много пар валют. Существует... Значит, смотрите, вот в принципе uh -huh. здесь э, разница, когда сила доллара э, вниз идет, а у евро скачок вверх идет, она Вот как раз перед 15 числом, где-то вот 13, -го, 14, -го, 15, -го, возможно, с 12 даже начала. Ну, вот я говорю, по графикам заметно это. А именно переломный момент, как раз 15-16, когда бы я это раз, то есть, вот то, что видно. До этого, кстати, смазанные показатели. Вот я, допустим, вот то, что сейчас вот падение евро идет, оно. Ну, по тем, по крайней мере, показателям, которые я вот выявил. Ну, опять же, что значит падение? Это коррекция, там, оно не то, что падение, оно ушло, оно на уровне 1.10 гуляет. То есть это же не там 1.05 стало сразу же. Это допустимое, скажем, колебания. После провала вот этого бегства Великобритании из Евросоюза, то есть евро еще ниже не стал, чем он был. Он был, я напомню, какой уровень был, 1.09 был, а сейчас он 1.10. То есть он сейчас, в принципе, евро сейчас дороже даже, чем он был, когда в день погибли. 1... Даже 1,11 уже было. Да, да поэтому а, здесь сказать, есть... что евро упало, это какие-то краткосрочные колебания. Понятно. Но ну, вот вы говорите о том, что примерно в районе 15 июля э, предположительно евро упадет, доллар пойдет вверх, и это а будет продолжаться евро, до... Возможно, выше зайдет, да. То есть, Я перед тем, да, да. угу. как вверх, где-то 13-15, угу. а уже с 15-16 до 19 числа много показателей на то, особенно вот дни 16, 17, 18 июля, показаны, что у доллара, опять же, это астрологический как бы, гороскоп, именно вот, описываемый силу доллара или силу евро, говорит о том, что у него больше силы, больше удачи, успеха, позитивного, скажем там, факторы будут какие-то позитивные в это время для его роста. А для европадения – и еще, mm -hmm. и потом уже опять перелом, где-то вот 19-20 июля, наоборот, э, там на один или сколько-то дней, посмотрим, евро, э, всплеск, то есть у евро идет. И опять же, где-то с числа 23 по 26 э, сильные показатели, что доллар будет расти, а дальше, к концу месяца, мне сейчас сложно сказать, там смешанные какие-то вот движения. идут но... Ну, понятно, вот, я думаю, как. да. Я думаю, до конца месяца мы с вами еще встретимся. Уже, мы... Да, мы уже, по крайней мере, в этом месяце я бы выделил таких э, заметных 4, ну, 3-4 э, тренда. Давайте еще раз повторим и проверим, э, получится, uh -huh, то есть uh -huh. как бы подтвердится это или нет. То есть мне не стыдно это публично как бы озвучивать. А я его вот сейчас возьму и, зап... с... и запишу. Да, давайте. Давайте. Записываем еще раз. Рост евро 13-15 июля, рост доллара... 16-19 июля, рост евро 20-21 июля и рост доллара 23-26 июля. Ну, период 23-26. То есть, 4, кстати, таких момента, которые заметны. И мы проверим, посмотрим, какие из четырех, сколько, ну скажем, попадем в цель. Тем более, через неделю первый показатель проверим. Но если нет, значит, эта система не рабочая, значит, надо ее озвучить. А если будет работать, так надо ее брать на вооружение. Ну, я хочу сказать, добавить, может быть, во-первых, мы будем об этом говорить более детально, поскольку мы все-таки планируем с Андреем такие финансовые, скажем, астрологию рассматривать так периодически. Но я хочу добавить в том плане, что существуют не только временные там, развороты, а существуют еще и уровни, по которым мы функционируем. Поэтому надо брать в расчет не только ось горизонтальную, то есть ось X, а еще и ось у. А, вот, и я, так сказать, этим тоже вопросом занимаюсь, достаточно серьезно занимаюсь. Поэтому если комбинация, она совпадает, вот это вот координирование вот этих двух осей совпадает, то тогда шансы на победу будем так говорить, конечно, будут очень и очень высоки. хорошо, давайте мы тогда Андрей на этом остановимся. Нефти могу добавить, если интересно. Нефть. Да, ну. Нефть, например, вот очевидно, что уже нефть выбилась из коридора, который был восходящий тренд длительный, который шел с какого-то числа он тут шел. Где-то с, а, с 21 января 2016 года вот пошел у вас перелом, там был восходящий тренд. И вот нисходящая э, граница этого коридора уже пробита третий раз. Э, и уже, я как вижу, то есть она действительно произошла в июне, произошло очевидно, что разворот. И нефть э, начинает э, коррекцию. То есть э, нефть не будет сейчас опять, как я вижу идти выше 50, она начинает уже сбавлять вот этот пыл и пытается уже раза два пробить уровень 46.91, не получилось, и сейчас зайдет, наверное, третью попытку. Значит, тогда нефть уже пойдет ниже 47 ну, долларов точно, то есть туда уже на 40, какой там следующий уровень у нас, 43 доллара у нас по Фибоначчи. 40. Вот таким образом, таким образом, дорогие друзья, мы можем, в общем-то, участвовать в этих вещах, если у нас есть, так сказать, совпадает, во-первых, цикл, наш личный цикл, то есть шансы на победу, что бы мы ни делали, у нас возрастает, и кроме этого, если мы еще в этом немножко разбираемся и пользуемся, Э, так сказать знаниями андрея бухарина э, профессионального астролога то конечно мы будем принимать в этом участие в этом случае э, так мы вам э, можем посоветовать а, я еще раз объявлю это 847 два два шесть девять девять пять это телефон студии это Skype гейтс 108 Солнечные ворота и тройной wсан гейтс radio .com, Андрей, что мы можем еще с вами, о чем мы можем с вами коротенько поговорить, у нас скоро будет эфир, как раз таки из, из Швейцарии прямая трансляция, буквально через 45 минут, вот у нас там, ну, 5 минут у нас с вами есть. Что бы вы хотели еще, может быть, озвучить? Ну, что бы я хотел озвучить? Я хотел бы, во-первых, наполнить позитивом наш эфир сегодняшний, потому что позитивное мышление, позитивное эмоциональное состояние такое, оно определяет, ну, скажем, наше бытие. То есть, так. если человек пытается достичь, например, ставит цель, ну, условно говоря, там, здоровье или материальный достаток, духовный рост, но при этом он эту цель заряжает отрицательным эмоциональным наполнением, то он получает противоположный результат. Это как раз вот ответы, когда, да я столько уже моделирую, целый год там аффирмации наклеил, везде на стенах, эти, знаете, там я богатый, я здоровый, там читает. А оно не работает. Почему? То есть либо наоборот, обратно дело, потому что эмоциональное наполнение другое. Поэтому всем желаю радости. Будет радостное эмоциональное состояние, будет счастье всего человечества. Понимаете? Кстати, вот к вопросу о новостях, что в новостях показывают. Почитайте новости, да, вот и моей. Там как раз бомбежка идет подсознание, деструктивный эмоциональный фон. Там то случилось, я не буду звезд. Поэтому, как говорил... «Профессор Преображенский, не читайте с утра советских газет». Ну, аналогию пусть сам, каждый пусть намек понимает, как хочет, но сам факт, ну, да. что работайте своим подсознанием. Кстати, вот он, Трин, Нептуна, к ядру этому в раке. Именно, как бы, такое, знаете, самопрограммирование на удачу-успех. Он очень благоприятный, месяц. То есть, именно то есть, позитивное мышление оно должно именно формироваться на фоне эмоционального, такого радостного, такого окрыления, я бы сказал, что, ух, как, знаете, как любовь, когда она дает, и крылья выросли. То есть вот состояние. И тогда это начинается, человечество оно становится такой расой творцов, понимаете, созидателей. И урок, который нам посылает небеса в виде ну, принудительных перемен, а это как раз квадрат урана с плутоном этот кризис мировой мы этот урок э, проходим успешно как в школе там Ну, стресс конечно переживает как все на экзаменах но это не значит что э, там всех учеников завалили там двойки поставили нет то есть надо желаю всем пройти этот урок и сдать экзамен на оценку отличный андрей спасибо большое это действительно очень важно это действительно очень правильно а, собственно, мы придерживаемся этих принципов, которые озвучил профессор Преображенский, мы не смотрим а, и не читаем ни русские, ни американские газеты, в том плане, ну, как бы, во-первых, есть интернет, во-вторых, что там читать, а, но один негатив. А, давайте мы закончим вот чем. А, Все-таки у нас еще начало рабочего дня. У нас еще 7.45 утра а, в городе Чикаго. Скажите, какова энергия дня? На, скажем, на нашем континенте, на американском континенте, конкретно сегодня, 7 июля. Можете ли вы об этом сказать? Ну, Я хочу сказать, что в целом сейчас будет практически вот тот период, который вы озвучили, ближайшие 9 часов, 10, Луна без курса. Что а такое Луна без курса? Это когда она до выхода из знака, но ну, в тропическом э, зодиаке, не формирует ни одного мажорного аспекта. А это хорошее время, кстати, для сдачи налогов, фискальных отчетов. То есть это когда нет продолжения. То есть вы сдаете, и оно как бы с концами там все, понимаете? У нас до 15 апреля. Ну, до 20. Ну, я вот имею, причем это не только для Америки, это для, в принципе, всех нас сейчас вот именно 9 часов. Он начался, кстати, где-то чуть-чуть позже, после начала, э -э начала именно радиопередачи, как раз как произошел этот там, на, отметили, лоховостая Луна отметилась разрывом интернета. В а вот. Так, да, кстати, ничего просто так не бывает. То есть, хоп на небесах, все какая-то проблема, либо наоборот, дополнение бывает. Чем дальше, тем больше мы в этом убеждаемся. Вот, да, и, собственно, этот день хорош не для новых начинаний, а для окончания чего-либо старого, хотя он больше предполагает продолжение э, ранее начатых дел, и э, очень хорош для мозговой и писательской деятельности, потому что на небесах Солнце соединяется с Меркурием. Это очень такой раз, э, ну, не раз в месяц, я имею в виду, вообще несколько раз в год бывает, когда Меркурий делает вот в транзитной петле находится событие, а это очень сильным такой Солнце это творчество, Меркурий слово, то есть очень хорошо для писателей, для тех, кто пишет книги, например, либо какую-то словесную информацию дает, работает со словом, ну, либо ментальной. Кроме этого, так как уже распадает, ну, уже практически фаза точного аспекта Меркурия, Венера, квадратик Урану. Это период неожиданных денежных трат, таких спонтанных, поэтому следует избегать. Хотя это не факт, что это плохо, но просто вот такой. Но при этом, кстати, еще Меркурий сейчас делает хороший аспект к Юпитеру. Вот вам хорошо заниматься. Обучением и преподавательской деятельностью одновременно. То есть планета учеников и учителей в гармоничном отношении, сходящемся аспекте. Это, это имеется в виду сегодня или так. А вот он до завтра идет. До, ну, по-московски, до 12 часов завтрашнего дня. Практически это Понятно. сегодня как раз где-то за сутки-двое до точной фазы аспекта он максимально проявляется. Все, вот сейчас да, а сейчас оппозиции... закончим программу. Пойду писать анонс следующих программ. Ну, в общем, лучше ну, новое сейчас не начинать дела, а продолжать радио старые и очень хорошо сдавать фискальные отчеты и налоговые платежи. И все. У -у -у. И будете вы счастливыми, счастливыми и, и жить в безопасности. В общем, астрология, Понятно. как наука, помогает в этом избежать многих проблем на будущее. Ясненько. Хорошо. Андрей, большое вам спасибо за ваше время. Я знаю, вы человек очень и очень занятой, но тем более ценна та информация, с которой вы, которой вы с нами делитесь. Ну и мы желаем вам удачного завершения рабочего дня. Половина дня прошла. Uh -huh. Будем uh -huh. встречаться uh -huh. мы, да, спасибо, у нас только начало, у нас сегодня целый день будет программы, программы и радиопрограммы, и сегодня к нам приезжает очень известный человек э, международного, так сказать, масштаба, это известный испанский э, композитор, э, он исполняет песни духовного содержания, и сегодня у нас будет программа с ним, так что э, мы проведем интервью также, э, которое потом появится у нас на... Ютубе, на Фейсбуке, как и эта программа, тоже она записывается, она будет выложена с перерывами на эту вот Луну, которая без курса движется, но она появится в совсем ближайшее будущее, она появится на Ютьюбе и на Фейсбуке. Андрей, еще раз спасибо большое, всего вам доброго и до свидания. До свидания, Майкл, до свидания, уважаемые радиослушатели Сангейс Радио. Всем хорошего дня.